А заводся кто будет? Ой, хай привет, это мой канал и... И в ВК пришло сообщение. Вон, кстати, ставь ссылки О, кого я нашел? Ой, всем привет, Я мой канал И вам Я Я вам вугер. Я Я вам Я вам вугер. Я вам Я <Koes ram'' misunder laughiß> меня зовут Кристина. Меня и мы делаем тренды. А, короче, краткость сестра Атланта. Все, я расскажу о своих покупочках, которых нет, потому что я несчастный белорус, у меня нет денег, все. И это челлендж один из самых старых челленджей. Челлендж 7 секунд. Или все-таки это так? Мне кажется... Суть в том, что надо за 7 секунд успеть сделать что-то. Что это надо придумать? Придумать это не в наших силах. Да, простите. <связывая> <связывая> Димон! Сейчас мазать в такой у Где Глазбастер? Где поведение? Димон! <связывая> Слова за 7 секунд причислить десять твоих любимых видеоблогеров. Нет, столько нету. 8 врач Янгоя Ивангай, Дима Масников, Саша Киевская, Алекс Супер 6 Не знаю А сколько это вырежете? 6 а... Или 5 Алекса Супер, я кстати не смотрю даже Это первое что пришло в голову а вообще Ивангай Клэп Пьюди Паааа Блин, Пьюди Пайм Скатился, черт возьми Ты не назвал Пьюди Пайм? Не назвал Ивангай Майнкрафт 2, Кубики! Кто сгоняет за водичкой за 7 секунд? Раз, тихо, два, тихо, тихо, тихо, три, четыре, шесть, пять, шесть, семь, семь. ну короче выиграл. Извините. Где мы деньги вообще? Слабо за 7 секунд принести своего кота, попугая, собаку, кто-то все еще. Я полезу под диван? Да. Филинт вот. Ладно. Слабо за 7 секунд похлопать в ладоши 10 раз, помертеться 3 раза, посмотреть под подушку и найти айфон. Раз, два. Как это сделать? Как жить там айфона нет? Айфон за 7 секунд попробую убрать филина, попал, надеюсь, и петуха пахнуть с кадра. В смысле, сейчас, Один, Кто, два, а три, врачи, три врачи. четыре, вот этот, да, <святый> пять, шесть, а я семь, Бедный петух пахнутий, их надо было просто с кадра убрать. Считать все цветы в этом году. Я даже... Это же я знаю их названия. А, а, по числу? Да. Раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать. Пять, одиннадцать? Пять, а там шесть. Двенадцать. Семь. Тринадцать. Четыре. Пятнадцать, по-моему. Насколько да, сколько времени? Не знаю. Ладно, ну. Слободно 7 секунд включить с PlayStation. Раз. Два. Пять. Включил! Там вах-магия Вах-магия Форвардс Да Смотри, пройдешь руку Да Руба, какой-то черт то возьми, что за вода Не знаю Набирала ты Рафал, помнишь, она была не такой прозрачной Ты когда сделал так, она стала прозрачной Я говорю магия Вау за, за 7 секунд. Вот это. Нет, не смогу стоить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну. Хорошо, пошла. Хорошо. Все хорошо, все хорошо, все, добре. все А есть лимон у тебя? По-моему, по закончился. Я бы заставила тебя съесть. А теперь а съесть? ну не ждучи. Но не чили, а как он называется? Чили. Ну, так, да. Чили. Какая будет чили? Чили. Чилин. секунд, найти книгу и любую Раз, два, три, четыре, три. Семь. А, Семь. Спел, успел, а хорош. что это хоть за книга? Еее, антизона рекламу сколько тебе заплатили вообще фу я, я не снимаю что положи я пошла Под, подожди покажи возьми пожалуйста книгу возьми ты скатился пожалуйста mm -hmm. Паси... подожди а да и девицкий у меня он в друзья вконтакте есть okay. серьезно нет же платье скатился ты пиаришь книги это за то что он не понял в игре. Свободно за 7 секунд рассказать своё любимое произведение стихотворное. Оно больше 7 секунд идёт, намного. А до минуты 2 идёт. Кстати, кто хочет посмотреть на это стихотворение, на моё любимое стихотворение, это Высоцкий. Это канадчикова дача, это мой инстаграм. Заходите, подписывайтесь. Там найдёте самое лучшее произведение Высоцкого, как на мой взгляд. Да, очень классно, его видела. И на её инстаграм тоже подписывайтесь. Да тоже, у меня их ещё три, но... Ну, снизу ставим ссылку Я подписал на нее два инстаграма, третий, я не знаю, Надеюсь, здесь ее третий. Нет, справьте, она мне не скажет. Да. Я хоть знаю. Okay. за 7 секунд прокрутить микрофон, как Лепс это делает, или как я это делаю, кстати, в инстаграме там тоже есть такая штука. 10 Да. Что он тут делает, не спрашивайте. Да, это муляж микрофона. Это муляж не, ну почему? У меня есть микрофон убит, но он не но тут. я его разбью вообще полно. Вообще, я крутирую тебя. Забью сегодня микрофон. Почему его крутить? Вообще, это делается вот так вот. Ладно. Так, идти пользу. Ладно, стоп. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, неважно, она выиграла. Это 100 там было много за 7 секунд 3 раза пропустите. Стоп, времени читай, хоть за монеткой скажу. Я нашел 5 русских копеек 1986 года. Чернобыль. Вау, зона отчуждения. Зона отчуждения. За 3 секунды три раз Да, да. Ну, читай. Раз, два, три, четыре, пять. Да я уже как бы четвертый раз побрасываю. Окей. Это мое лицо И... Yeah, get back, мазобака И... Yeah, game game Ой, oh, так не получилось А сроки в руку? Типа... так... Нет И... Mm -hmm. Получилось! Да? Да yeah. И... такая, типа... Йоу! Смотри, слабостный а, интересно, было хоть кадры? Надеюсь, это было. Сейчас должно быть мы, это... Если мне платили каждый <стучит> раз, скажи... Слобод за 7 секунд включить вентилятор. Понял. Я, ты, ты, ты. Блин. 5. Yeah. Хорошо, вот справился. Такая... Ну, да, но он, да, он смог. Да, не... И... Я смог. Слобод да. за 7 секунд сделать э, самолетик. Я его делать не умею. Можно кораблик. Ну делай корабль 7 секунд, я не умею делать даже самолетик. один, 100, 100, 100. два, три, четыре 100, 100. И... и я криворукий, я даже самолетик делать не умею А еще и кривоголовый Я октябрь. Не, это будет похоже. К стены пойдешь рассказать. Слабо за 7 секунд включить весь свет, что тут есть. Раз, два. Гениально. Там 4, 5, 6. Выключила, считай. Нее! Теперь включи ладно, слабо свободу 7 секунд включить свет. Раз, два. Тот тоже? Четыре, да. Пять. Пять. Все. Наверное, это было все. Да Сам <siglo>? подумал, что они. Um, лайкосы ставьте, подписывайтесь на канал. Всего наилучшего. Надеюсь, что мы на этом видео соберем не очень большое колго лайков, как и подписчиков. Поэтому Всем респект. Всего наилучшего. Пока. Мы вас любим, целуем. Кристина, если что там, закадываем. Короче, да короче всем